Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Возможно сегодня это последний ролик по Вормиксу на канале на моем. Возможно, но это не точно. Все зависит от вас. Если вы наберете 30 лайков под этим роликом, я выпускаю следующий ролик. Судя по всему, если брать прошлый ролик, то 30 лайков вы не наберете, и Вормикс скорее всего больше не будет. Потому что стараться ради 5 человек, 10 стремить, что-то стараться. Смысла я не вижу никакого. С этого дня я буду ставить нормативы на свои ролики. Также буду зачитывать ваши комментарии под каждым роликом. И если вы набираете нормативы, ролики будут выходить. Если вы не набираете их, ролики не будут выходить. С этого дня будет так. Да, конечно, бы хотелось, чтобы у вас было больше онлайна, но этого не будет. Возможно, ролик будет последний, Возможно, нет. Судя по всему, вашей активности нету никакой, никому Вормикс не нужен, обнов нету никаких, бибиков там непонятно что вытворяет. Даже провел я тут э, опрос, проверка онлайн. Даже если вы тут находились, вы не поставили тут плюсика даже, то есть некоторые люди пишут в мой адрес странные вопросы для кого-то стараюсь ну, да, для кого я стараюсь это даже не странный, это логичный вопрос для кого я стараюсь для вас, для тех, кто смотрит еще до сих пор меня ну, хотелось бы набрать подписчиков на свой канал, да но, на Вормикс это точно не сделать уже, да, я там что-то как-то полгода назад снял ролик, где я хочу набрать подписчиков, много говорил ну, все ушла эта эпоха Ушла. Так что давайте, ребята, набирайте 30 лайков, и следующий ролик выйдет. На этом видосе смотрите, на этом видосе, не на, не на прошлом, на этом 30 лайков. Также я бы хотел попросить вас написать мне в личку, почему мне стоит снимать Вормикс. Почему? Если я вижу вашу поддержку, ваши комментарии, Вормикс будет выходить чаще. Ну а так вот. Если набираете три лайков, выложу видосик вам следующий. Если не набираете, не выложу. И зачитаю ваши комментарии еще. Стараюсь дальше, пожалуйста. Не хочу, чтобы Вормикс умер. А, спасибо большое. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, но это тоже от вас зависит. И побольше бы таких людей, как ты. Вот, поддержка какая-то есть, но это, знаете, это небо с землей просто, знаете, сравнивать. Данил, можно вопрос, где лучше всего фармить рубины? Лучше всего, конечно же, фармить их в конкурсах и на Колизее. На Колизее, если вы будете играть весь день, без поражений, там, допустим, две катки, точнее, не две катки, две серии побед будете делать, вы, ну, заработаете 20-30 рубинов за день. И конкурсы игровые, которые там в группе выкладывают Смысловый вопрос. Ради чего стараешься? Да, ради чего? Ну, я уже ответил на вопрос, на этот еще раз отвечаю. Ради тех, кто смотрит. Ради вас. Ждем ассасина. Вот и дождались. Ассасин Асасиновый... легче. Ну да, полегче будет. Че по качеству? И оскорбление в мой адрес. Значит, объясняю, что тут было. Когда я залил ролик на канал, было качество, 360. Он еще не успел обработаться. Я тут сам тупанул. Там виноват, да. Он не успел обработаться, и первые люди, кто, кто ролик посмотрел, у них было качество плохое. И сразу пишут, что по качеству. То есть люди, ну да, тут я виноват сам, да, ну... Но... И ты должен был догадаться сам, то, что тут качество еще не обработалось. Судя... По моим роликам, ты ни одного ролика за последние полгода не найдешь ниже 1080 на моем канале. Итак, поехали проходить этого босса. Очень босс, легкий босс. Я поставил даже броню россия, потому что неразумно проходить его, короче, атакером. Очень неразумно. Короче, здесь важно затравить его на первый ход. Просто стою тут и все, жду. Ну, ждем, просто ждем. Че, что еще делать? Просто ждать пока он травится или пока он токсин возьмет свой вот он токсин берет настойку дому жалеть я не буду на стойке потому что зачем мне их жопай жой настойка этих а на аккаунте на этом я почти не играю так что накопились настойки мои мы опять ждем пока он не даст супер атаку свою если даст мы просто в другое место уйдем да и все Просто ходы пропускаем. Очень легкий босс. Поэтому я говорю, просто вот смотрите. Тут главное ждать просто на этом боссе. Зачем мне сейчас идти что-то делать, а кувалу давать ему? Если он травится и травится. Вот, сам по себе. А тут я стою, а тут можно вставать. И если он даст суператаку, он ничего не сделает сильно мне, не зауронит меня. Только откинет в сторону, да и все. Пока он меня в сторону откинет... Остальные осколки мимо пролетят. То есть, такая поверхность наклонная, как бы, знаете. Тут видно, что он, как бы, не зауронит меня. То есть, если даже а атакует меня как-то, да, суператакой, то, в принципе, не страшный этот урон. У меня почти полный хп, блин, даже. Я уже травлю... Я, смотрите, ну, просто везет просто, что он не дает суператаку. <кх> Я уже просто, смотрите, пропустил столько ходов, он даже суператаку не дал. Ну, это везет, да, говорю так, где у меня этот арбалетик мой второй по счету? Он же юзавший. Я опять стою тут, но только чуть вот так стану. Чуть правее снайперка может зайти просто в меня, да и все. А я не хочу. Ну, даю блок. Я не знаю, просто он не хочет просто так добавить свою. Блин, я не знаю, что за прохождение такое. Как такое бывает вообще? Он еще ни разу не дал суператаку. Это, ну, реально круто, наверное. Мне ходы пропускать нечем, блин. У меня нет ружья в арсенале почему-то. Во, дал суператаку. Ну и что? 100 хп снял, и что дальше? Как бы ничего страшного в этом нету. Так, ну, фейерверк использую. Короче. Теперь надо его затравить еще раз. Я думаю, это финальный раз, когда я его травлю. Ну, может, не финальный, не знаю, посмотрим. Просто надо сейчас паучка дать ему. Я арбалетом промажу тут, а ведь к нему не хочу. А, паучка... Надо дать. А где паучок? У меня горячая сбилась. Почему-то на нем. Он должен быть в арсен. Все, паучок сядет, и ждем, пока он даст суператаку. И просто с него слетит с паучка. Да. Ну, я встал неправильно, но я сам виноват уж. Это плохо, конечно. Ладно, окей. Бывает. Бывает. Теперь он появился в жопе. Мира. Ну да ладно, ничего страшного. Ну я сам виноват, что так стал, просто, ну понимаете, то что мог, мог спокойно проиграть бой и что так не делается, как я. Нужно было просто вот так развернуться, и он бы не ТП снулся ко мне. Учитывайте эту ошибку мою. Короче, я ж пофиг, я юзую все, то союзается Тут его спокойненько заходит. Тут он вообще в жопе мира, как бы. Мне бояться нечего, он тут через три хода ко мне до... только до... До... дороется. Да, ну, через два может. Так что бояться особо нечего. Инферно можно дать. Мне не жалко эта штучка. А, Инферно у нас э, шифровое. Я вспомнил то, что оно не работает. Почему-то. Ладно, все, даю барашку просто. Или что делать? Или барашку, да, или что? Да, просто барашку даю, и все. Ну все, тут уже должна победа быть моя. Смотрите, что я делаю. Я, короче, ну я как, как профи даю перчу. Охранника тут ставлю себе. Чтобы не так ко мне. Я даю якорь, не улучшенный свой якорь, и даю кувалдочку. И вот такой урон получаем. Дальше уже газовые давать буду. Обычные. Пока что перча стоит, я газом забью его, пока перчи действует. Поэтому перча я экономил, наконец. Иначе вначале потратить, и что вы будете делать в конце боя? Понимаете, в конце боя сложнее добивать Асика. Он не тпхается, вроде, да? Я просто давно не проходил этого одиночного босса, но вроде как не тпхается. Это супербосс у нас тп ходится постоянно, этот не тпает ходится, так что нормально все. Сколько хочешь бей этих в свои супер суператаки, миночку. миночку ледяную, ложку потрачу. Тут уже easy как бы, да, сами понимаете. А тут нечем просто еще уронить его, кроме как давать ложку и минку ледяную. Тут единственное, что можно спасти его, это уворот, но... Перч еще будет действовать долго, я не позволю, чтобы он уворачивался. Сами понимаете. Так, ну давайте души дам, пофиг уже. Что жалеть-то? Ну, конечно, плохо сделал, что душу дал. Прям реально плохо. Еще он это делает, юзает еще. Зачем душу дал, не знаю. Ну, ошибка, тоже ошибка, не повторяйте этого. Ну да ладно. Мне не жалко просто эти штучки эти, они не нужны мне просто. Главное пройти. А тут, сами понимаете, дальше изи вообще было бы. Надо было просто газ дать и все, я просто поторопился и все. Вот наш ассасин пройден, ребята.